Вложения. Ну, о каких вложениях идет речь? В большинство цивилизованных компаний не нужны вложения, как вложение денег, а нужно просто потребление продукта. Если вы а, потребляете продукт компании, с которой вы работаете, это и есть ваши вложения. Потому что все остальные вложения – это вложения на одежду, на дорогу, там, на каталог. То есть это слишком мелкие суммы, чтобы называть это вообще вложениями. То есть э, компания не требует с вас вступительных взносов, аренды дорогой там магазинов, э, закупки огромного количества товара. Компания предлагает пользоваться продуктом для себя, которым вы уже пользуетесь дома. И э, начать просто этим заниматься. Это не вложение, это скорее э, перераспределение средств, которые вы уже и так, и так тратите. Поэтому вкладывать деньги не нужно, разберитесь в товаре.